Чтобы получить кредит на квартиру, вам вначале нужно накопить на аванс. Это около 30% или в эквиваленте в долларах 35 тысяч долларов на квартиру в Киеве и около 15 тысяч, если вы покупаете двухкомнатную квартиру в областных центрах. Кроме этого, около 1000 долларов вам нужно собрать, чтобы оплатить страховку, одноразовую комиссию нотариуса и прочие расходы. В среднем банк начисляет 20% годовых по кредитам на жилье. Таким образом, если вы оформите суду на 20 лет, вы вынуждены будете платить около 12 тысяч гривен в Киеве и около 5 тысяч гривен в регионах. Таким образом, за 20 лет вы заплатите за 4 квартиры. Чтобы снизить расходы, вы можете повысить аванс, Увеличить, уменьшить срок кредитования, оформить льготный кредит или получить квартиру в рассрочку от застройщика. Так, в частности, если повысить аванс до 50%, то платеж по кредиту ежемесячный будет уже в полтора раза меньше. А если взять суду на 10 лет, то вы переплатите уже не 4 квартиры, а только 2. Оформив суды через государственное ипотечное учреждение, вы снизите ваши расходы на 15%, но в этом случае получить кредит намного сложнее. К примеру, банк потребует от вас официальное подтверждение всех доходов.